Здравствуйте, уважаемые владельцы и руководители компании. Я Вячеслав Богданов, руководитель компании «Мастер продаж». Если вы устали от рутины и ваша жизнь давно перестала быть игрой, тогда внимательно досмотрите это видео до конца. Хочу представить индивидуальную программу «Усилитель силы руководителя». Эта программа предназначена для первых лиц компании и нацелена на то, чтобы возродить ваш дух игры, чтобы поднять ваш боевой дух и возродить ваши утерянные ранее цели. Цель программы – помочь руководителю стать в большей степени причиной и хозяином над жизнью и бизнесом. Увеличить силы, жажду к жизни и испытывать дух игры. Вы возобновите способность жить в удовольствии, Испытывать кайф от каждой прожитой минуты. Программа «Усилитель силы» руководителя на самом деле взрывает в самом лучшем смысле этого слова. Это чувство, которое иногда даже тяжело передать словами. Это надо испытывать самому. Звоните сейчас и пригласите нашего специалиста для тестирования и консультации.